Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это пятая видеоинструкция, посвященная автоматизации Skype версия 2.0. В этой заключительной видеоинструкции я расскажу о программе, которая мне по субъективным причинам не нравится. Это программа рыбосендер Эту программу сейчас поддерживает только Михаил Стоев. Лицензионная версия доступна только у него. Михаил доработал эту программу, изменил ее код и поддержку серверов этой программы осуществляет Михаил Стоев. Если вы покупаете RoboSender где-то в другом месте, он однозначно какое-то время у вас будет работать, но потом однозначно не сможет подключиться к серверу. Но Миша все эти левые версии периодически отключает. У меня было 5 или 6 работающих типа RoboSender, но сейчас все они не работают, кроме лицензионного RoboSender от Михаила Стоева. И именно в этой версии RoboSender есть и функции, ради которых можно и нужно использовать эту программу. Первая функция, ради которой вы можете использовать RoboSender, это чистка серых контактов. Вот Как бы вы не проверяли контакты Skype при загрузке, то есть не использовали бы тщательно чекер скайпов, как бы вы не креативили при написании текста добавления в Skype, все равно в вашем скайпе будут серые неподтвержденные контакты. Плюс после каких-то очередных рассылок по вашим контактам кто то удалит ваш контакт из своей базы и у вас опять же появится серый неподтвержденный контакт а для того чтобы в вашем скайпе не висели вот эти вот серые неподтвержденные контакты для того чтобы вы не делали рассылку по серым контактам рекомендуется производить чистку этих серых контактов единственное пожалуйста помните что если вы удаляете контакты скайпа делать это либо руками, либо с помощью а, того же самого робосандра, вы уже не сможете повторно добавить этот контакт в свой скайп. А я в новых скайпах... Делаю такую недельную или даже двухнедельную паузу для того, чтобы все контакты по возможности были подтверждены и только после этого произвожу чистку серых контактов. То есть я уже удаляю те, которые уже точно меня не добавят по каким-то техническим причинам. Возможно сообщение не прошло, не дошло до этого контакта, либо по каким-то другим причинам меня не хотят добавлять в этот скайп. В этот Программа RoboSunder точно так же, как и все программы работы со скайпом. Скайпом требует разрешить доступ к но ну, при первом запуске, при всех последующих вы видите только вот такое сообщение. Вот так вот она выглядит. Так первое действие – это чистка контактов. Выбираем раздел Контакты, выбираем не подтвердившие контакты или серый контакт и нажимаем на кнопочку Загрузить. Вот сейчас Робосендер загрузил из вашего скайпа, естественно, при сеансе у нас работает один запущенный скайп, загрузил все контакты, которые у меня сейчас в моем основном скайпе dvd не подтвержденные серые. Нажимаю выделить все, все контакты выделяются и нажимаю удалить выделенный контакт. Сейчас из моего скайпа были удалены все серые не подтвержденные контакты. Вот так вот в три клика я почистил свой основной скайп. Таким вот образом вы можете почистить по очереди все свои скайпы. Следующее действие, ради которого многие люди хотят пользоваться этой программой RoboSender, это рассылка сообщений в чатах или в группах. Особенно в чат. Я очень не люблю чаты, я считаю, что вообще-то чаты это помойки. Потому что если рассылать сообщения в чаты, которые модерируются, то вас будут однозначно быстро банить, потому что чаще всего собрать тематических чатов крайне сложно. А если вы рассылаете в такие чаты, которые не модерируются, где все подряд что-то кидают, то смысла размещения сообщений рекламных в таких чатах ну, никакого нет. А может, конечно, возникнуть вопрос, где брать адреса этих чатов. Но тут все достаточно просто. Если вы ну, регулярно пользуетесь скайпом, то однозначно вам приходят какие-то приглашения вступить в тот или иной скайп чат. Я их просто беру и вот, например, сохраняю в таком вот текстовом файле командные строчки для добавления в Skype чат. Эту командную строчку вы можете взять из личных данных любого чата, посмотреть личные данные и вот строка, которую вам нужно сохранить. Можете нажать скопировать буфер и вставить эту строчку в какой-то текстовый документ. Для того чтобы подключиться к любому Skype чату, имея вот такую командную строку, вы просто-напросто эту командную строчку отправляете сообщением кому-то. Потом просто щелкайте на эту строчку и становитесь участником этого, этого чата. Но если чат у вас модерируется, то сразу вас в него не пустят. То есть необходимо будет пройти процесс подтверждения. Для того, чтобы работать со скайп-чатами, конечно, лучше всего иметь отдельный скайп. Потому что в настройках этого скайпа я бы вам рекомендовал отключить, э, сохранять историю. В чатах очень много пишут. Вот, если все это будет храниться в базе вашего скайпа, он очень долго у вас будет загружаться и вообще сильно нагружать ваш компьютер. Поэтому нравится вам работать со скайп-чатами, заведите отдельный скайп переносите в этот скайп все чаты в которые вам предлагают вступить и делайте в этом скайпе с помощью программы RoboCenter рассылку по всем имеющимся у вас скайп чатов. к сожалению вот эта вот программа робосандр но ну, она кривая изначально была и сейчас она значительно лучше не стала вот к сожалению он не видит все чаты вот у меня их все-таки значительно больше если я сейчас нажму на кнопочку выделить все выделяйте все ваши чаты текст рассылаемого сообщения и нажимаете на кнопочку отправить но как я уже говорил я с чатами очень не люблю работать но для любителей чатов пожалуйста Используйте эту замечательную в кавычках программ Итак, друзья, на этом последняя видеоинструкция о программе RoboSender, о программе, которую тоже вы получите, приобретая у Михаила Стоева полный комплект программного обеспечения для Skype. Последняя видеоинструкция закончена. Я в ней не рассказывал о программе Keyword Keeper, потому что в первой части этого тренинга я подробно рассказал об этой программе. О программе парсинга я не рассказывал во втором релизе, потому что опять же все очень детально рассказано в первом. О программе, которая отключает обновление тоже рассказывать не стал. Но все это есть в первой части тренинга по пускай. Если вам интересно, а еще раз повторюсь, вот эту вот вторую версию я прописывал только для тех людей, которые, конечно, в теме скайпа, которым, в принципе, понятно уже, о чем я говорю. И в первую очередь я записывал для людей, которые приобрели комплект программного обеспечения у Михаила Стоева. Меня спрашивали, как найти Мишу. Проще всего это сейчас сделать ВКонтакте. Напишите Михаил Стоев. Вот таким вот образом выглядит страничка Михаила Стоева. Пишите ему. Он всегда у нас занят. Но обязательно вам ответят. Я очень надеюсь на то, что все-таки в этом году Михаил сделает свою партнерскую программу. И ссылки на его партнерку я размещу в описании каждого из этих видео. Все видеоинструкции, как я обещал, я соберу на одну страничку. Как я это сделал для видеоинструкции по замечательной программе автоматизации работы ВКонтакте программе и самым Вот точно так же будет выглядеть страничка по автоматизации skype версии 2.0 однозначно проведу какой то отдельный тренинг в котором всем присутствующим покажу и отвечу как это программное обеспечение работает в полной цепочке начнем с регистрации оформления. будет достаточно длинный тренинг но пройдемся решим какую то конкретную задачу по рассылке по рекламе какого то проекта либо какой то услуги Большое спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Если возникнут вопросы, пишите в комментариях под видео. И приходите, пожалуйста, на вебинары, которые я провожу каждый четверг. С вебинарной странички сайта Игорь36. Приходите, задавайте свои вопросы, я вам обязательно отвечу. Чем смогу, помогу. Сегодня у нас Рождество. Еще раз с праздничком. Всем удачи, счастья и здоровья.